Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами анархический владыка, анархический моряк, адмирал, ну короче, человек, Веном. Сегодня у нас сражение между двумя большими мощными кораблями, ну или не очень, это Кайсеном и Хисаймацу Тусахиде, ну короче, между двумя мужиками, скажем так. Короче, жесткая сейчас будет борьба. Засуха. Засуха. Ну, пускай будет засуха. Ой, две косуги. Одна косуга побита, другая не очень, но это не меняет сути дела. Я думаю, что бой будет весьма скоропостижным attack, и и очень-очень динамичным. Prepare to attack, sir. Отлично. Я рад своему новому советнику, не кривоговорящему русскому, а нормальному такому англичанину. Прям... Прям чувствуется твердость в его голосе. Жаль, что только вайреров они нам не подогнали в штук хотя бы три. Потому что один вайрер это капля в море, можно прямо так назвать. Как бы это ни звучало, глупо. Но это реально капля в море в японском ну что у нас враг прямо по курсу я не знаю если у них разрывные снаряды это это чувак который я давно не встречал в море так что я не припомню его оружие но видимо все-таки у них есть разрывные снаряды раз уж они не ведут огонь а нет они ведут огонь да они ведут огонь Terrible Dangerous, какая-то ужасная опасность нависла над нашим командующим. Но давайте исправим это недоразумение. Сейчас будет большая опасность у вражеского командующего, потому что мы к ним приближаемся. Разворачивайтесь, давайте на 180 градусов свою посудину. Не, ну не на 180, наверное, да? На 90 градусов. Огонь. Нет никакой опасности. Видите, уже у противника корабль пылает. Экипаж у них уже полудохлый. Надо заканчивать начатое дело, добивать их. А вот слушайте, мне вот интересно. Я никогда не пробовал пойти на абордаж. Вот ради Давайте попробуем на абордаж пойти, потому что они сейчас горят. Они, получается, не могут нас обстреливать. Я могу в это время как раз подойти к ним поближе. Интересно посмотреть на абордаж в Сегуне Закат Самураев, потому что за все время, пока я играю в эту игру, я ни разу не видел абордажей. Вообще ни разу. Как они выглядят даже хотя бы. Но я предполагаю, что примерно точно так же, как и в оригинальном втором Сегуне, то есть ничего необычного, просто люди начинают перепрыгивать на вражеское судно и с криками «Банзай!» начинают вырезать их не экипаж. Ну, кстати, наверное, зря вообще пошел к ним все-таки. Или нет? Ну... ну, я не знаю. Мне кажется, что... Да, мы просто не сможем это сделать. Надо нормально судно. У меня судно, к сожалению, уже видите, сколько людей и сколько у них было людей. Так что бог с ним. Пускай они просто сгорают и мы выигрываем. Потом как-нибудь, ребят, обязательно покажу. Абордаж, когда у нас будет нормальный корабль. Против вражеского. Так, все. На дно морское уходит. Ну и что у нас тут дальше? Я вот, как понимаю, вся проблема в том, почему у меня такая мал маленькая прибыль. Она могла бы быть гораздо больше. В том, что у меня тут горит порт мой торговый. Причем самый главный торговый порт. Раз уж он горит, он мне не приносит деньги. А деньги он бы мог приносить гораздо больше тех, что он сейчас мне приносит. Да, кстати, надо разъединить, наверное, наш флот на две части. Две косуги я посылаю обратно в нейтральные воды. Так, тут у нас четыре корабля. Но это что-то слишком уж много. Я думаю, что эти четыре корабля можно на юг послать. Ну и два оставшихся вот здесь, хотя, наверное, их тоже можно куда-нибудь убрать, потому что тут и так у меня три корабля сейчас стоит, они чинятся, но скоро они будут снова боеспособные. Ну давайте ради, как сказать, сохранности оставим два корабля здесь, в таком ключевом месте. Если кто-то вдруг будет проплывать мимо, он сразу же получит по щам своим наглым. Так, одинокий Вайер все так же стоит и ничего не делает у меня. Мне вот интересно, где тут Сендаевская флотилия, которую мы видели недавно. Она, к сожалению, куда-то уплыла. Она могла уплыть совершенно в любом направлении. Она могла проплыть здесь, могла проплыть где-то еще. Так что это очень опасная ситуация. Так, а здесь у меня армия. Она восстанавливается. Она сейчас восстановится. Я вот что хотел. Я хотел, чтобы враг сам атаковал. Он сам не атакует, так что неизвестно. Что будет дальше здесь? Так, здесь мне нанимается армия. Три отряда у меня есть. Три отряда. Ну, пускай они, наверное, и остаются в этой провинции. У нас чайная церемония изучается. Зашибись. Я не следил за тем, что у меня изучается. И у меня, как видите, изучалось всякая хрена тень. Это плохо. Мне такой вот хрень с чайной церемонией вообще нафиг не надо было. Ну, раз уж уже изучается, то придется, значит, дождаться этого. Да? Ну, я не знаю просто. Смысла нет тогда отменять. Так, а что бы дальше изучить мне? У меня уже самые топовые железные корабли есть. Снарядов у меня нету только, да, бронебойных. Плюс у меня еще не изучено улучшение моих крепостей. Но улучшение крепостей, это тоже не самая такая хорошая технология. Потому что надо крепости будет самому еще при этом улучшать. И их улучшение, ну не сказать, что уж прям сильно будут переламывать ход боя. Даже если у меня вот будет вот это вот изучение, Гатлинган Товарс. Казалось бы, нифига себе, пулеметы Гатлинга. Но давайте не будем, как сказать, э, себя обманывать. Там не будет никаких Гатлинг... Машинганс, там будет просто, по сути, несколько мушкетов, я бы это так назвал, там, наверное, мушкетов где-то штук 10-20 стоит, просто как будто в крепости, они стреляют по очереди, то есть один выстрелил, перезаряжается, ну, ополченцы простые стоят там и стреляют, второй стреляет, третий стреляет и так далее, скорость не очень быстрая, не сказать, что уж прям жестко-быстро стрелять, как э, гатлинг. Потому что если это реально был бы Гадлин, то это просто противник бы всегда выписал ГГ и просто выходил бы изи катка была, даже если бы у меня там были одни ополченцы. Но нет, такого не получается, к сожалению. Так что данное изучение, оно будет, ну, не очень продуктивным, так скажем. Лучше всего тогда изучить, например, торпеда апгрейд, потому что тогда у нас появятся канонерки с торпедами, это реально хорошее оружие. Потому что канонерки просто будут подплывать очень близко и выносить любые корабли, которые будут перед ними встречаться. Но в то же время, конечно, будут потери среди канонерок все-таки. Или еще лучше изучить просто вот какой-то налог, чтобы у меня больше был. А, не, наоборот, это чтобы минус 10% на содержание армии уходило. Вот это реально хорошее улучшение. Но оно 8 ходов занимает тоже, что очень много. Такс, такс, такс, такс, что тут у меня? Все, уже я вроде походил, насколько я помню, да? Тут, кстати, у противника, я смотрю, еще и появляется новое здание. Бараки появляются, улучшения. Можно будет нанимать, в принципе, неплохие войска там. Ну, неплохие, да, хотя, наверное, они все-таки будут херня конченная. Неплохие, что-то я как-то преувеличил. Ребятишка, они там, наверное, даже возгордились от этого. Так, а мне надо, знаете что, у меня денег нет. Мне надо построить хотя бы какие-то отряды еще на следующий ход. Или, может быть, в этот ход вообще никого не нанимать, да? Да нет, блин, надо кого-то нанимать. У меня все-таки очень мало армии на этих рубежах. А у меня, к сожалению, тут только либо отменить ремонт, да? По-моему, здание я нигде не строил. Корабли я тоже не нанимал, так что... Ну, либо взять просто, отменить вот починку кораблей. Ну, можно это сделать, в принципе. Но, тогда я на только, только один отряд. Так что нет. Давайте все-таки начнем ремонтировать. Ремонтировать, ремонтировать и еще раз ремонтировать. Или вот здесь можно взять, нанять линейную пехоту, да? А. Нет. Нет, нет, нет, не будем этого делать. Мне надо чисто денежки сейчас. Ого, нифига себе, сколько трактир будет вот этот починить. Криминал Дэн. Логового бандитов какой-то. Ну ладно. Есть, yes, миссие. Yes, Иди давай-ка обучай войскам мы. Месье. И ждем, давайте-ка пропускаем ход. Смотрим за врагом. Эта гейша тут подсирает. Вообще насрать. Она подсирает гарнизон, так что мне это вообще не интересно. Так, а тут у нас, кстати, все-таки проплыл один сёгунский корабль. И тут я смотрю... Ой, какой флот хороший у сёгана. А прикол-то в том, что у это не осталось больше э, армий. То есть, точнее, в территории не осталось. Так что неудивительно, что он возвращается обратно. А тут я смотрю, ух, ух, ух, ух какая флотилия Сендая. Ну, конечно же, я сейчас отступлю, но он все-таки догонит его. А, нет, он не догоняет. Ну, это хорошо. Так, что у нас враг предпринимает? Какие действия? Какие шаги? Вакаяма атакует. А, ну, тот самый корабль, который отступил, да? Не, ну, реально, вот бредятина какая-то. Вот как так он смог его догнать? Ну, в принципе, какая разница? Тут у нас Каосен -такас... Такасуки, я, насколько помню, тоже наш один из героев непобедимых анархической армии. <как> <как> Должен, в принципе, побеждать этих бичуганов. Так, давайте-ка устанавливаем наш корабль. А, ну, в принципе, они сами нападают. Плюс мне очень сильно с погодой повезло, потому что... Спокойная погода это чистая удача и месье, да, так скажем. Потому что никогда почти не бывает чистой погоды. <как> так что можно даже корабль просто установить <как> и ждать пока они нападут. Я думаю мы включим сразу зажигалки. Не хочу я вести огонь обычными снарядами, а то еще и узнаем, что у них оказывается из -за зажигалки еще и подгорют чертям собачим. Нет, у них нет, походу, зажигалок, они разворачиваются и прям на меня плывут. Значит, что у них есть только одни обычные снаряды. Да, есть обычные снаряды только. Что-то, блин, у всех, оказывается, есть обычные только снаряды. Это вообще жестко, потому что, ну, казалось бы, уже столько времени прошло. А все так же они юзают стандартные обычные снаряды. Так, ну что, мы подплыли уже, в принципе, достаточно близко. Можно разворачиваться. Давайте, давайте, давайте, давайте. Блин, я не вижу нифига из-за этого дыма. Да, я нифига не видел из-за дыма, поэтому промахнулся. В принципе, мы их подожгли, по-моему, нет, мы никого не подожгли, они вообще абсолютно все целые. Я не вижу ни черта из-за дыма. Придется самим стрелять, ребятам. Да, очень фигово, видно. Так что давайте видите огонь. Отличное попадание, должен признать. Так. Давайте, давайте, давайте, ближе. Разворачивайте, разворачивайте свою посудину. Вот так вот прекрасно. На, еще тебе вдарил. Хорош. Так, стоять, стоять, стоять, стоять. Видите, они разворачиваются, хотят у нас вести огонь. На. Еще подгорел пуканчик. А слушайте, мы можем взять их на абордаж. Ой, блин. А, или мы их не возьмем на абордаж. Почему мы их не можем взять на абордаж, интересно. Потому что у них там пожар, что ли? Или в чем проблема? Вот за проблем. Сейчас они наверное подчинятся, снова развернуться, потому снова ведут огонь, да? Опа, опа, опа, опа! опа, опа. Фух, я их потопил быстрее, чем они меня. Чините быстрее свой посудину, е-мое. Ну мы выиграли. Жесть. Просто там уже корабль. Воу, воу, вау, такое уже просто носом клюет и мы выигрываем, Еще жив остался, да? Чудеса. Чудеса на виражах прям какие-то. Ой, ну тут меня, конечно, бомбить начинают. Так, мои войска, ого, они решили напасть сами. Вот это будет сейчас жара. Я представляю, как мы будем их расстреливать. Ну давайте сразимся, я хочу просто это увидеть, как их тела будут разлетаться по крепости. Не рассчитывал дерьмище извините но я хотел увидеть нормальную погоду а не такое Ой, как обычно бот выбирает самое ужасное что только возможно этот чертов дождь если бы у меня была пехота если бы у меня не было бы пехотам все равно бы выбрал дождь ну ладно, я бомбить по этому поводу не буду потому что я знаю что это уже стало почти что как сказать традиции в моих видео и <сёк> поселку ну, реально, бомблю я очень часто, не неспроста. это Игра просто берется, сама, подсирает. Так, мне надо всех ополченцев моих вывести, пожалуй, наверное, подальше, я так думаю. Или нет? Или нет? Или нет, наверное, да. Я думаю, что лучше нет. Лучше, наоборот, всех ополченцев вывести вперед. Они были бы в первой линии. И, соответственно, они бы задержали нападающих. Или это глупая теория? Да, по-моему, нет, нормальная теория. Это и вправду так и будет. Проблема в том, что, скорее всего, они будут еще и заходить с тылу, но тут наверняка будут все равно залазить. Я припомню такую херню, когда они залазили с тылу. Так. Сейчас, давайте-ка подумаем. Сначала начнем вот с этого рубежа. Здесь надо поставить обычных ополченцев впереди. Позади вот у меня будет стоять пехота моя элитная. Ну, то есть нормальная пехота. Я бы, конечно, элиты не назвал бы. Короче, нормальная пехота. Так, здесь у меня еще будет стоять пехота. И здесь еще будет стоять пехота. Здесь будут стоять обычные ополченцы, пускай. Так, шарпшутерс. Давайте-ка установитесь вот здесь. Так, вы уходите тоже отсюда Тоже отсюда уходите. Встанете здесь. Я думаю, как-нибудь вот так встанете. Нормально. Вы здесь и вы здесь. Конечно, пехоты все равно недостаточно, чтобы всю, всю территорию замка оборонять. Но, по крайней мере, по крайней мере вполне неплохо. Я удовлетворен тем, что вижу. Кстати, вообще, по-моему, можно очень сильно удлинять. Да, удлинять сторону замка. Например, видите, я удлинил сейчас. Нормально так получилось. Давайте этих еще чуваков тоже подлиннее сделаем. Хоп. Вот так. Почему так? Почему не по-другому? Потому что, по-моему, вторая шеренга, она все равно стрелять не будет. Она будет стоять просто так смотреть. Тут тогда лучше сделать вот так, чтобы... Хватило на всю стену мне людей. Чтобы не получилось такого недоразумения, что вот, э, много войск стоит и нифига не делает. Ну тут я все-таки их установлю в две шеринги, ладно. Давайте вас тоже я удлиняю. Как-нибудь вот так. Приходится вот так вот поступать, потому что иначе им у нас просто не будет хватать людей на стенах. Так, ну, конечно, понятное дело, в рукопашную, если они будут драться, да, это очень все плохо сложится за них. Но я постараюсь отвести своих людей заранее. Сделать так, чтобы они не участвовали в рукопашной. Так, и вот здесь вообще лучше вот этих людей убрать даже наверх. Опа, отлично, растянули прям вообще по-королевски. Так, ну и вас тоже мы растягиваем. Не, ну на улицу ушла, но не будем наглеть. Просто остановитесь там. Так, с вас можно даже вот так вот удлинить. Ага, вот тут по этой стене нормально получается. Ну, и, в принципе, я готов. Думаю, что вот все наши основные такие рубежи защищены. Копейщиков и оставлю в крепости. Это прямо уже на крайный случай, когда начнется совсем баталия дома у нас. Так, сегодня мы обороняемся. Ну, это понятно. Немногословлен, в общем-то, советник, я смотрю, американский, по-моему, э э э какой-то узбек, ну, ладно, не узбек, просто назовем какой-то иностранец, и то лучше говорил. А, блин, слушайте, у них же есть деревянные пушки, но у них эти деревянные пушки будут очень долго ломать стены, конечно же. Да, они будут очень долго ломать стены, так что можно, в принципе, промотать время. Если они вообще смогут их сломать. Ну не, по идее смогут, потому что все-таки у них очень много снарядов. Так, ну вот сороковник, да? Так, хорошо попали. А -а -а. Так, вот это я зря сделал. <звист fare> Почему зря? Потому что ну, непонятно вообще я хотел сделать этим самым. Так, возвращаемся. что то у нас, блин, по мне стреляют. Ой, тут кавалерия, я смотрю. Кавалерии. Так, что то игра подлагивать начала. стрельба здесь. Конечно, я стрельбу не хочу никакую видеть. Отходите. Ой-ой-ой, что-то по ним пушки, конечно, хорошо прошли. А, тут, блин, на воздух улетели, как обычно, наши парни бедные. Так, что там? Когда деревянные пушки перестанут стрелять, я что-то не пойму. Стреляют и стреляют, стреляют и стреляют. Уже, блин, сколько они там снарядов растратили. Так, отходите. Отходите. Отлично. Давайте, давайте, давайте, бегом. Бегом. Так, вы отходите. Отходите. Отступайте в крепость, потому что я вижу, что у них боевой дух вообще нулевой. Так, отлично Угу, вы стойте там, где стояли Так, давайте отступать Походу нам надо в крепость уходить Разве что вот этих парней я оставлю Потому что у них нормальное ружья И вот этих тоже бы нормальных оставить здесь а каких-нибудь бичей можно, в принципе, оставить на растерзание. Пускай они умирают. Потому что пока мои войска соберутся, надо время. Так, тут все вообще отлично. Прекрасно. Давайте, давайте, давайте. Огонь. Из всех своих ружей. Зарядите им по самые ягодицы, ребятки. Давайте в рукопашную. Так, тут у меня какие-то затупы начались у войск. Как всегда. Так, отлично. Отлично, обстреливайте дальше. Так, что-то я не пойму, что обстрел то прекратился. Как-то очень фигово стреляете, ребятки. Меня это не устраивает далеко. Так, что-то снайпер очень медленно становится на своей позиции. Вот это идиотизм. Это просто конкретный идиотизм. Начинаем, наверное, отходить, я так думаю, или нет? Или нет? Слушайте, они уже все, походу, сейчас начнут отступать с этого направления. Тут, правда, далеко еще до отступления, они только наоборот нападают. Тут даже смогли мы их откинуть немножко, наверное. Ну нет, они уже сами отходят. Так, тут тоже мы их откинули. Нормально. Подходят подкрепления. Ничего еще пока сопротивляемся. Так, здесь осталось только две линейные пехоты, которые подошли как подкрепление. Но мы их сейчас, я думаю, откинем. Короче, там все чики брики. Вот здесь у нас сейчас очень будет жесткая баталия, я так думаю. Долгая жесткая баталия предстоит нам. Так, давайте захватите это, эту башню, а то она наносит урон просто громадный, блин. Больше, чем их не войска на, на, наносят урон. Это башни. Ну, давайте, давайте. Ну, ё ну что за затупы начались. О -о -о. Вот почему затупы возникают. Ну, я так предполагаю, из-за того, что очень много войск. То есть все войска делают свои какие-то команды наступ, наступательные. И это, наверное, сказывается на искусственном интеллекте очень сильно. Так, отлично. Хотя бы один человек встал на захват башни. Мне это уже радует... Что хотя бы она обстреливать вас не будет. Так, ну все, в принципе, неплохо. Хотя вот сейчас подошла уже, я смотрю, пехота их не. Она начинает нас обстреливать. Хорошенько. Давайте отходить, короче. Вот этот мы уже рубеж оставим. А вообще, наверное, уже оставим эти рубежи. Отходим, давайте-ка домой. Ну, то есть домой наверх отходим. Все, мы ихнюю линейную пехоту все расстреляли, осталась ниже только какая-то пехота, и все. С этого направления, можно сказать, все закончено. Однако здесь только все еще начинается. У нас стоит здесь, конечно, ополчение, но это так себе войско. У них очень уставшие люди, вот в чем самое, так сказать, большое, э, большое, большой плюс в этой битве, то, что у них все войска уставшие. Так, один отряд оставлю на добивание. Так, другие давайте, наверное, сюда встаньте и отстреливайте наступающих. Так, нет, наверное, уже наши не захотят этого делать, конечно же. Опа, а тут они поднимаются. Остановитесь на стены. Да, опять-таки надо ждать очень долго. Давайте на стены. На стены! О, боже мой, это, короче, надолго. И это тоже очень надолго, видимо, все. Ну все, теперь только надеемся чисто на, как сказать, схватку моих солдат. А, блин. Да, не надо становиться на стены. Не надо. Становитесь вот так вот лучше. Давайте, давайте, давайте. И обстреливать вот тех засранцев, которые впереди наших мочат. Отлично, наконец-то додумались встать на стены. Тут тоже встали на стены. Все вообще прикольно, классно, молодежно. Давайте, деритесь. Так, смотрите, они даже залезают уже наверх. Сейчас пехоту размочат Так, ребятки, конечно, начали отступать Это было неизбежно, в принципе Так, в кого вы стреляете, мне вот интересно Перед вами, перед вами стоит нормальная армия Ярихачи Надо ярихачи мочить О-хо-хо-хо-хо, Какое мисце Просто жесть. Посмотрите, сколько уже эти настреляли. 300, 400. Короче, уже очень много убийств. А здесь просто расстрел. Тут даже сопротивления никакого нет. Так, отходите в крепость. Давайте в крепость все выходите. Давайте, драка, драка. Мочить их. А, так, это что-то какой-то завесон у них произошел, походу. Ну, я им приказал, вообще, конечно, обстреливать ярихачей, но они, походу, уже начали отступать. Ой-ой-ой, сейчас как вам больно будет. Так, один отряд у нас остался без патронов. Это, походу, снайперы. Но в кого вы стреляете? Перед вами стоит, блин, отряд. Ну это просто фейл. Отходите. Так, вы тоже отходите. Начинаем задействовать наши резервы. Так, становитесь на стены. Разменивайтесь. Блин, по своим попадаем очень сильно. Ну, они не хотят уходить, блин. Капец. Так, ну они башню захватили, блин. Проблемка. Так, отсюда уходить не будем, вот этим отрядом. Он пускай защищает эти ворота. Кроет их. Надо захватить снова ворот. Ой, ворота, блин, башню. А то он наносит в сторону очень громадный своим обстрелом ну может давайте вы будете стрелять вот по этой армии нет ребят вон нормально стоит армию обстреливать их. отлично пошел обстрел так вы тоже становитесь давайте обстреливать Так, блин, прекратите вести огонь Прекрати... Прекратите вести огонь Вот, видите, сейчас огонь <звы> Давайте, давайте, валите их всех <звы> Блин, я рехачи опять подходит. Очень фигово. Давайте, рубите с ними. Да куда вы-то пошли, ёптель-моптель? Что это за нагр... нагромождение? Становитесь, давайте нормально, обстреливайте. Они по-китайски. Так, спирливи там бегут. Давайте, давайте, давайте, давайте, давайте. Огонь. Отлично, отлично. Изичка. Так, э, вы, ребятки, давайте снова На стены, на стены блин, то есть вы не стреляйте, хотел сказать. Все, патроны кончились, черт возьми, отходим. Бегом сюда. Отличная работа, парни. Дочка наш, э, дочка наш, хотел сказать. Так, ммм. Обстреливается. Хорошо. Вот здесь немножко патронов осталось. Давайте настрелять вот от тех, кто отступает. Все, наконец-то мы победили. Похоже, что... Ну, тут, конечно, какие-то разрозненные еще отряды остались, но это так себе. Уже не армия, можно сказать. Это уже остатки армии былой. Бичуганская армия. Как же враг обожает брать бичуганов в свою армию. Это просто, наверное... The best Просто the best Короче, они все полностью отступили С этой стороны еще кто-то сопротивляется Но это сопротивление Будет недолгим Потому что я сейчас уже и подвел стрелков новых Они вам дают по щам На, на, на Получайте Облюдки а, они даже еще и только до сих пор имеют генерала, который вручную дерется. Это, конечно же, есть. Рукопашные генералы, это, конечно, просто офигеть, какая жесть к этому моменту уже времени. Нифига они побежали. Зато бегать, и не смотрите, как умеют. Право-анархическая армия, как обычно, доказала свое превосходство перед Сегунской. Мы расстреляли практически весь боезапас вообще, который был у моих войск. Столько убийств. Просто настоящие маньяки у нас. Они а солдаты. Слушайте, а можно было бы их порезать? Блин, они додумались, да? Они додумались, как обойти. И сейчас они будут убегать потихонечку. Давайте режьте оставшихся хотя бы. Может генерала убьете. Нет, по-моему, не убьют они генерала. Только его чисто личную охрану. Порубали. Ладно, можно заканчивать на этом сражении. Потеряли лишь мы ополченцев, враг потерял 5000 солдат. То есть в 5 раз больше у него потери. Нормально тогда да? Потерял, чувачок. Ой, блин, опять какой-то корабль садовский. Ну, конечно, бомбить. Он не собирается воевать, он только бомбить. Самые идиотские вообще морские бои, это, наверное, все угни за концом враев. Потому что ну, это просто чушь какая-то собачья. Враг постоянно юзает, так сказать, баги игры. То, что можно взять, оплыть и напасть на корабль, который находится дальше. Так, ну, Мацуи решил напасть на два моих корвета Касуги. К сожалению, это уже будет все в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Всем пока, удачи!